добрый день дорогие друзья перед нами модель аквапылесоса томас модель называется Twin TT. видите вот это ее так сказать минимальный паспорт с аквафильтром. тип 788 дробь h семь восемь535 ну это для особо дотошных. Мощность 1300 ватт, максимально потребляемая 1600 ватт. Ну, достаточно мощный, Made in Germany. Этот пылесос у меня уже 7-8 лет. Не помню, в каком году я его покупала. Кажется, в 2011, там сейчас 2019 год. Ну вот, столько лет этому пылесосу. Что я хочу про него сказать? Сегодня основное я хотела вам показать, то, что у меня не показано в одном из видео, посвященных этому пылесосу, его обслуживанию, мытью. Вот. Я хотела вам показать, как моется основная деталька опрыскивателя воздуха эта деталька находится в крышке и сейчас я вам эту крышку покажу так вот это вот крышка пылесоса крышка это крепежная деталь за которую крышка цепляется к пылесосу вот и вот эта деталька наша важная она находится во втулке крышки вот таким образом она впрессовывается вручную вот уплотнительные резинки и таким образом определенным образом она вставляется для того чтобы эту детальку вытащить достаточно надавить шлангом пылесоса в центр этой детальки и она сама выпрыгивает вам прямо во внутренняя лона пылесоса и вы ее моете а мыть ее нужно потому что это очень важная функциональная деталь, которая позволяет нам вот из этих сопел опрыскивать поступающий грязный воздух. Таким образом воздух моется при помощи этой детали. Вода попадает через вот эти два отверстия. Вот она всасывается через эти отверстия, она всасывается из внутреннего блока пылесоса вот. и соответственно нам необходимо чтобы эта деталька была чистенькая вода поступает через эти отверстия вот сюда в это внутреннее ложе такое так называемое видите изгиб это канал по которому эта вода будет течь и далее попадает в сопло распылительные. Соответственно, эти сопла тоже должны быть, вот я зубочисткой показываю, абсолютно чистыми, идеально чистыми. И специально зубочисточкой я их прочищаю. То есть я сначала помыла водичкой, зубной щеткой эту детальку. Ну и теперь для верности еще прохожу отверстие зубочисткой, чтобы удостовериться, что отверстие у меня идеально пропускает воздух. Воду. Ну вот таким вот образом. Сейчас я установлю ее на место. Ее нужно установить аккуратненько в эту крышку таким образом, чтобы вот эти сопла совместились с отверстиями в фильтре аквапылесоса. Через них будет поступать вода в эти сопла. И когда вы включите пылесос, и если шланг у вас будет не накручен, вы можете всегда проверить, насколько эффективно у вас работает вообще ваш пылесос, фильтр. Каким образом? Просто вставляйте сюда палец, ну или тряпочку можете даже вставить. И во включенном состоянии тряпочка должна намокнуть, чтобы отсюда вот распылялась вода. Если тряпочка не намокает, Ваш фильтр не работает, он засорился. Его надо срочно мыть. Ну вот так. Идеально, наверное, невозможно помыть. Вот чем отличается пылесос Томас? Тем, что у него много вот таких закоулочков, в которые надо подбираться какими-то специальными чистящими приспособлениями, инструментами. Ну вот отсюда разве возможно это? просто пальцем или тряпочкой выковырить. Нет, невозможно. А это может быть функционально и не нужно, вот это отверстие. Но если оно забивается грязью, там распространяется плесень, ну и так далее. Вы сами знаете, да? Я тут недавно, совсем недавно забыла вылить из пылесоса воду. Это впервые со мной <laughs> произошло, и он простоял, наверное, неделю с этой водой. Правда, с ней почему-то она не запахла, ничего с ней не случилось, но <эпот> все там засохло, и мне пришлось отмывать, отмывать, отмывать каждую детальку и чистить ее. Ну вот, несмотря что этому пылесосу 7-8 лет, профилактика ему требуется, уже требуется. Но вот э, обслуживание, после каждого использования, вот это делать просто необходимо, я считаю. И вот так переворачиваем. Вот видите, внутри он выглядит вот таким вот образом. Вот. Я надеюсь, вам хорошо видно. Это фильтр. Если он замокнет, он будет работать процентов на... 40 менее эффективно поэтому следите чтобы на этот фильтр не попадала вода иначе вам придется его менять это достаточно дорогая штуковина вот ну сам аквафильтр вот так вставляется он у меня сейчас в помытом состоянии не собран вот это надо просушить но я вам показываю как это собирается перед обслуживанием я вот так вот его собираю так это просушить необходимо ну вот так вот вставляется вот так вставляется у нас фильтр еще один чтобы фильтровать грязную воду и она поступает в сопло распылителя уже достаточно очищенный по крайней мере от мусора не сказать, что все полевые частицы очищены, но от мусора она точно очищается. Вот, ставили, видите? И вот сопла нашей втулки, они должны точно попасть вот в эти отверстия. Видите, там два отверстия, а здесь две такие пластиковые трубочки, вот так. Находясь в крышке. Поэтому в крышку необходимо установить особым образом вот таким вот образом чтобы у нас наши отверстия были с правой стороны вот так по центру надеваем на этот пластиковый выступ сейчас я применю усилия ну, наверное, я это сделаю на полу. На весу у меня не получается. Потому что достаточно плотные, уплотнительные элементы. Резина. Все, видите, наша втулка стоит на месте. И там пластиковый выступ. Видите, там выступ пластиковый. И бороздочка вот так вот надевается. Вот, и резинка она как раз должна находиться, вот уплотнительная внешняя резинка, она должна находиться под э, до конца пластиковой втулки. Вот. И по этому каналу будет течь вода и поступать вот в эти оросительные отверстия. все А для того, чтобы вытащить эту втулку, элементарно Вставляете вот сюда трубку вашего шланга пылесоса и надавливаете. Все, она выскакивает. Ну вот все, дорогие мои. Пожалуй, я вам рассказала про пылесос Томас, про его основную деталь, как она моется, для чего она нужна. Вот так мы закрываем крышку до щелчка. И все внутреннее устройство у нас готово к работе. Перед тем, как работать, вы включаете, заполняете, естественно, там водой фильтр, включаете пылесос и проверяете, как работает у вас фильтр. Хорошее ли идет подсасывание. Вот, это тоже зависит от работы двигателя. Вот, не только от того, какая вода. И насколько у вас здесь чисто. Ну, если здесь не будет у вас э, влажности, то есть впрыскиваемой воды, э, то надо разбираться, наверное, уже с двигателем. Да, еще один момент забыла. Вот задняя крышка пылесоса, в ней тоже находится фильтр. Через эту крышку засасывается воздух для охлаждения двигателя. Я сюда давно не заглядывала. И вот посмотрите, что я тут обнаружила. Вот такой фильтр. Я надеюсь, вам видно, что он не весь черный. Он, наверное, был белый. Вот. И стал вот он вот таким вот черным. Ну, я не удивлена, поскольку пыль она обычно коричневого цвета. А вот это черное, это. Уголь в нашей атмосфере города-находка, к сожалению, имеет место. Вот такой факт. Сейчас я пойду его отмывать и поставлю на место сюда. Ну а потом когда-нибудь надо будет сделать профилактику внутренности, посмотреть, что там внутри у него. Это будет, наверное, тоже незабываемое зрелище так, здесь у нас баланс белого в пользу желтого поскольку я нахожусь в ванной и посмотрите какие у меня черные пальчики вот прикосновение к этому фильтру видите по краям белое то он был белый сейчас мы его будем отмывать я надеюсь что мы не сильно его повредим но отмыть его просто необходимо Так, это пока что идет горячая вода, чтобы смыть сварявшуюся пыль с пылью, бойлок мыло нам тоже теперь не повредит. Вот у меня есть моющий шампунь для всех типов пылесосов. Для всех моющих пылесосов. Всех типов. Мы немножко наливаем его сюда. Я подумала, что зачем мыло, когда есть шампунь. крема. Смотрите, как эффективно этот шампунь сразу смачивает, как увеличился выход. Ребят, как будто бы этот фильтр покрасили черной краской. Посмотрите, что дастся ли мне его вообще отмыть хотя бы до серого цвета. Меняем По-моему, лучшей демонстрации экологического загрязнения в городе Находка не сыскать который фильтр через который пылесос засасывает воздух для охлаждения двигателя пылесоса и пыль обычно если она бывает на фильтрах она должна быть такого коричневатого цвета цвета земли вот. что у нас еще чешуйки кожи ну они такого серого цвета но никак не черного черная это ребята однозначно это угольная пыль. что там вытирать с подоконников тряпкой загляните в ваш пылесос что он сосет что он фильтрует какой воздух он фильтрует вот это то что выходит у нас за пределы пылесоса вернее то что засасывается и оседает на фильтре но ну, особо его этот фильтр он такой не знаю насколько он прочный ну полоскать его можно но тереть его не следует но даже если мы добьемся водички, чтобы она была такая, ну, немножко хотя бы напоминала белую, бесцветную воду. И вот. Да, надо этого добиться. То, что волокно прокрасилось, волокно могло прокраситься, да. И тоже, как говорится, не помешает. Вот видите, что Фильтр понемножку все-таки обретает какой-то цвет первоначальный, близкий к первоначальному, но, конечно, далеко. Далеко не первоначальный. Ну, что нам губернатор Кожемяка наш обещал в 2020 году оставить только закрытые угольные терминалы как это будет на самом деле выглядеть, посмотрим на его обещание. Он сказал, что те терминалы угольные, которые будут перегружать уголь открытым способом, они закроются в 2020 году. Но осталось ждать недолго. Правда, не знаю, может не все доживут до этого времени, что там сельхоз легких. Бронхиты, хронические бронхиты. Бедные дети, особенно те, которые живут на мысу оставь Видите, я хоть и не на мысу Астафьево живу, а в метрах восьмистах от разгрузки, погрузки, выгрузки угля. Но все равно посмотрите, какая грязь. Вроде бы выйдешь на улице, все свежо, красиво, все цветет. А вот это то, чем мы дышим, поэтому, конечно, играет большую роль очистительные приборы. Да, у нас тут можно на этом бизнес сделать, чтобы хотя бы дома было чисто. Пропаганда всяких очищающих, очистительных устройств. Ай, ну вот, в частности, полисус у нас. И так будем ждать двадцатого года в Ну почему? Еще два года придется вот этим дышать. А как же так, не почему? почему? не сразу закрыть? Почему? Не сразу. Взять или закрыть? А кто до двадцатого года не построится, тому вечный. А клуб, как говорил дед щукаль. Запрет. Ведение бизнеса в нашей в нашем городе когда-то бывшим экологически самым чистым городом края, да и не только края России. Почему, собственно говоря, мы сюда приехали? Потому что вот такая была реклама. Видите, понемножку отмывается фильтр, понемножку светлеет вода она все еще не идеальная, а гораздо чище. Вот. вот германцы, видите, какие они живучие фильтры изобрели для нас, а, а наши легкие, к сожалению, не могут показывать чудеса такой вот живучести. Нет. Да и стоит ли вот этот бизнес, стоит ли он страданий населения? Да. Еще как у нас тут еще дети поют, взрослые поют. Уже все должно атрофироваться вот, вот, от такого момента. А может они потому и поют. Это помогает очистке дыхательных путей. Скажите, какая у нас поющая находка, молодцы. Да. Ну вот, ребята, вода относительно стала гораздо посветлее, посветлел и наш фильтр, конечно, не окончательно. Но даже в таком состоянии он все еще будет способен исполнять свою роль фильтрации. Ну вот и все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам помогло это видео об основной функциональной детали пылесоса. Как с ней обращаться, чтобы ваш пылесос работал супер эффективно. Это был канал Тех Минимум. С вами Диана. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вам это ничего не стоит, а я буду знать, что мои видео полезны. И я старалась не зря. Все. Пока-пока.